Дорогие друзья, мы присутствуем при мероприятии, которое является занимательным. Это не самое событие. Именно такие события дают нам основания считать и говорить, что наша страна, наши народы вступили друг к другу в Вступили в период созидания, восстановления и строительства, в самом широком смысле этого слова. сейчас штампами очень часто можно слышать, особенно в Украине и в России, что украинцы русские — это братья и народы. И отчастливых а и областей, кто стоит устроил эти слова. Но когда мы приходим на места, подобные этому, все встаёт на свои места. Самое преимущество этого слова. Именно отсюда в сверхновеской земли святой князь Владимир начал крещение перед Евгений. Именно отсюда началось распространение православия перед наших народов и наших стран. Проговая, основные принципы, которые являются не и неприходящими. Мы родоросствовали ими всегда, вне зависимости, какие люди стояли у власти в наших странах, и какими идеологиями они а не стали своим правоначальными Потому что такие ценности, как доброта, милосердие и любовь – это то, что действительно является корнями, духовными корнями тех, кто связывающихся нашим народом. И это именно то, что лежит в основе единения и единства народов России и Украины, а именно в нём – нашим а ранним силам. Спасибо тем, что